Всем привет, с вами Данил Яценко, я продолжаю играть на фейке. к сожалению, мои видосы тут некоторое время не выходили, потому что у меня были свои дела, плюс еще у меня компьютер сильно лагал жестоко, я его настраивал, что оптимизировал его, сейчас вроде сейчас заебись работает, ребята, без лагов пока что, так, ну что, мы почти что купили ранец на этом фейке, да, осталось мне тут э, 100 фус набрать, вот, сейчас бонус забираю, и остается 100 фус набрать. Я тут пытался снимать один раз, ребята, видео, но я там, короче, натупил за столько просто. Я кажется мастер ветра как бы снимал, но почему-то я его не выложил. На компьютер у меня не было этого видео, почему-то не знаю, почему куда вы делать вообще. Поэтому сейчас мы вместо якудзы пройдем мастера ветра, потому что после пиратов идет мастер ветра, а я почему-то его не выложу наверное, на видос я его снимал, но почему-то его нету Этого видео почему-то Поэтому сейчас Мастер Ветра, ребята Я его снимал уже Мастер Ветра, да Недавно по второму разу снимал его, но ничего не получилось Снять его, потому что у меня не было портов Обычных портов, стационарных, которые э, Стучные, да, такие, рубиновые еще. Я их устрачивался, к сожалению, на него Так и не прошел, кстати, да Не прошел этого босса Поэтому сейчас мы покупаем порты за рубины, ребята, покупаем порты эти, Потому что рано или поздно придется их покупать. Все равно, ребята, чтобы закрыть их там еще что-то сделать такое. Против боссов помогает особенно хорошо. Ну и теперь мы идем <coughs> так. Мы еще, кстати, должны получить бонус, ребята. бонус сегодня да, бонус есть такой хороший. Три ключика дают. Так, вот. Разбираем. Закрываем. Все, заебись. Теперь у меня и ключик есть. Можно в принципе раскрыть сейчас, как раз таки. Надеюсь, я успел забрать. Если нет, то плохо будет. А, до двух часов зато, да? ну вот успел, да. <клёх> давай, давай, давай, загружайся. и Вот они, мои ключики 3. Что-то зависло. Да, все, заебись. Давайте их раскроем сразу же. О, две липучие миночки. Отлично. Два шприца антидота. И еще две липучие минки. Отлично, ребят, отлично. У меня уже тут есть 4 минки. Есть порт. Сейчас мы тут все распределим, ребята. Вот так. Сделаем так. Чтобы было все красивенько. Токсины на перевязки с собой заберу. Так, шприцы. это хрень это все будет использоваться ребят на ставках все эти кому там всякие такие вот, на ставках вот, то использовать потому что тут я пока что не хочу тратить их на боссах нет смысла никакого так ну что идем на этого на мастера ветра а Якузу потом за потом ребят следующий раз потому что сейчас мастер ветра я не показывал просто проходил мастер ветра я поэтому идем на него так у меня один перс качество ставим Минимально, тут настраивал, настраивал. И так не настроил настраивал после ну, что -то... У меня вообще компьютер был засран сильно. Так, сейчас первый ход я телепортируюсь к нему. Под него. Чтобы он как бы не отошел никуда потом. <coughs> он пытается нас сверляшечкой и уронить. Ну, это получилось у него хорошо, на самом деле, вот я как-то прошел босса, да, но я не помню, как прошел его даже. Как я прошел этого босса, я вообще без понятия, ребята, потому что что-то какая-то хуйня происходит, честно говоря. Сейчас нужно под него бить фугасочкой как-то. Да, вот так, я вот потратился, ребят, потратился сильно. 8. Ну, порты истратил эти рубиновые, которые. Так, он промазал, это хорошо на самом деле. Теперь нужно топить мастера ветра, ребята. Бля, этот урод меня уже заебал. я просто уронит тупо. Как мы это сделаем, ребята? Я хочу минус 2 дать попробовать. Минус 2 же можно дать, да? Минка там, минка там. Ну, в принципе, возможно, ребята. Если, короче, тут не надуплю сильно очень ясно сейчас подождите я еще вот у меня один ход будет надеюсь ну там да, он стирает ход сейчас кто ходит этот ходит да прислужник может он тупанет -то только не уронь братан пожалуйста не урон как ну ладно хорошо хоть так жить можно, короче, еще парочку ходов можно пожить. Сейчас я беру минку, скидываю эту шлюху вниз, не получилось, короче, скинуть его вниз. Ну да, наложка кончена, я поэтому скорее всего не пойду ребята. Хотя бы минус один, дать надо. Ну ладно, дал минус один, это хорошо, хотя бы хоть что-то уже радует меня. <coughs> Достижения все провалены уже у меня, ну хер с ними, главное, чтобы пройти мастер ветра на видос хочу. Я уже не проду, ребята, никаким блоком. А пытка просранная, считаете, уже. Хотя, хотя, хотя... Ну, в принципе, допустим, я утоплю сейчас лейтенанта, каким-то раком, каким раком я утоплю Мне нечего топить даже его. Эх. Тупо нечего топить. Тупо, может, фугасочку на шару сейчас топлю. -то... Ну, а что еще делать остается? Больше делать нечего, ребята. Ну, знаете, шансы тут есть, на самом деле, еще маленькие. Если только они будут тупить там боты. А, ну я, короче, не прошел его с первого раза. Ясен хуй, потому что так всегда бывает, ребята. Попытка номер два. Ну, но таким же путем надо телепортироваться к этому мастеру ветру. Потому что ясно. под него телепортировался, прям хуево после получилось три миссии я сразу же, блядь, сука <coughs> сложно, ребят, сложно, блять как-то я прошел его, блять, туда а, во, вот так вот он делал, короче, вот такой он ход делал, тупой сейчас ходит этот прислужник, надеюсь, он не заберет меня никак отлично попал в него теперь сейчас я беру фугасочку, стреляю под него Пока по плану, по-моему, по-моему, хорошему плану теперь все. Берем фугас, бьем. <coughs> И теперь мы должны утопить мастера ветра как-то. А лучше их двоих утопить сразу. Ну, двоих не получится, как обычно, да? Да, он уходит куда-то туда. для раз. Сейчас еще зауронит меня. Конечно, блядь, конечно, ребята. Сейчас будет очень туго все идти. Потому что тут надо как-то выжить. Главное выжить, ребята. Перс слабый. У меня... Так, утопил. Отлично. Теперь надо утопить лейтенанта. Как его утопить, ребята? Надеюсь, он сам, короче, себя зауронит. Так, ну, в принципе, сейчас шансы уже появляются, ребят, на прохождение. Хоть какие-то. Я его должен как-то утопить. Как я его утоплю, ребята? <coughs> как я его утоплю? Ну, у меня есть миночка одна. <coughs> Вторая еще есть, третья, четвертая минка есть. Надо как-то, блядь... А, уже нету ветра, это хорошо, ребята. Мастера ветра убили, мы теперь нету ветра, это хорошо, вообще-то. И давайте концы и блемся. Куда мне сливаться? Как вы думаете? Я думаю сюда. Не то, такое вот. Как-то вот так вот делаем. <coughs> Аккуратненько-аккуратненько нужно. Вот, Чуть-чуть легонечко Блять, сука, не получилось нихуя. Давай, давай, давай, давай. Ну, как обычно, как обычно, ребят. Вот такая хуйня, блядь, вечно, блядь, врач, на ставках, на миссиях, на, на, на этих, блядь, на, на боссах, блядь, и все время где-то по краям остается персонажа, блядь. Мне это, знаете, как бесит просто уже. Это заебало, физика такая игры, блядь, тупая. Вечно по краям остается перцы, блядь. Как мне это бесит, ребята, честно говоря, уже. Просто вымораживает уже это просто. Я не знаю, как это можно объяснить. я просто должен утопить его наконец-то уже эту шлюху эту паскуду блять а ну конечно конечно ясно ребята ясно не пройду я мастера ветра этого наверное как видите он меня просто топит сука и все ну что поделать ребята пытаемся пока что пока что пытаемся если нет то нет что делать нечего больше я проходил мастер ветра если прошел бы блять и снял видео блять нормально был бы все а так вот я не проходил мастер ветра а теперь мне как это блять обидно то что я проходил его блять но видео не выложил пиздец красавчик блядь. толку от этого входа блять от его толку ноль просто Но только так ребята по-другому никак я тут не вижу никакого пути другого блять <coughs> минус 2 тут можно дать хм. я думаю можно быть минус 2 это самое главное ребята убить мастера ветра этого лейтенанта чтобы ходить два раза Ой, чтобы они не ходили два раза, как бы. Так, две минки ставлю. Даже три можно поставить, чтобы, блядь, не было такого, блядь. Сначала топлю мастер ветра, ребята. Вот этой минкой. Именно этой, потому что та может разъебаться, короче. Наконец-то, блядь, наконец-то утопил. Теперь остается выжить, ребята. После этих доцепешников, таких, атак, блядь. Ой, блядь, 5-5 фп снял. Урод, сука. Больше всего мне бесит то, что, блядь, я могу еще проебать, ребята. Вот в чем вопрос. Таксин беру сразу же. Не жалею, ребята, против этих даунов. Этого доцепешника надо как-то утопить вниз, наверное, да? Вниз, он упал вниз вообще, блядь. Был наверху, упал вниз, сука. Пиздюк ебаный. Хм, интересно, пошли с ним убить можно Или бункер пустить. Кого бункер, сука? Или еще фугасочку сверху. Ой, блядь. Как мне его туда скинуть оттуда вниз? Я думаю, сверляшечкой хорошо. Получится. Ну, почти, ребята, почти. Блядь, сейчас меня вот утопит, скорее всего, да? Сука. Беру перевязку. Мне плохо. Перевязку беру, ребята. Так, давай, давай, давай, давай. Так, ну вроде бы пока что как бы есть шанс еще, ребята, на прохождение. Сейчас я, короче, уйду, гонить. Вообще безопас куда-нибудь вообще, блядь, потому что эти, эти суки, блядь, меня так заебали уже, честно говоря. Так. Залезай, урод. Шансы есть еще. Так, как мне его топить сейчас? Я думаю, узиской его туда чуть откинуть. Потом метеориты уйду. Потом уже в конце добью. Ну, пока что мы тут выиграем, блядь, уже. Чувствую, что вообще, тут есть шансы большие, причем. Это легко уже осталось скинуть их все вниз. Главное, сейчас не на руку жопить, тогда будет все затепить. Сейчас просто бьем метеорит по нему. А, ну, все понятно. Ни одного не утопил, а ложки нету. РТА нету, блядь, нихуя нету это у меня, блядь. Сейчас меня, короче, зауронит эта шлюха, блять. Козлина, блять, ебучая. Так, сейчас. Сейчас, ребята. Не дай бог я просову этот бой. А че не дай бог? Я его прослужу скорее всего. Так, как мне сейчас его топить? Чем? Коктейльчик кинуть? Бля, да, ребят, тут надо тратиться уже. В любом привет, тратиться как-то. Потому что иначе я не пройду никак его. Может фугасочку пустить? Да, я думаю фугасочка тут хорошо сработает. И осталось убить минус один. Надеюсь я смогу это сделать. Он блок кидает, все хорошо, я смогу. Ранец тратить не буду, хотя можно потратить ранец. Сейчас его вынесу спокойно. Хотя в принципе, что не тратить ранец? У меня же сурно куплю ранец. Потрачу ранец тут. Как раз осталось тут немножко до покупки ранца. В принципе, почему бы не потратить ранец. Все, заебись, прошел, ребята. Вот такое прохождение почти что с пустым арсеналом, одним персом, блять. Еле-еле прошел, дали два верта, метеорит, который я тут просрал на него, ну и ковровую басуку дали. Ну фузы, конечно же, опыт, это понятный ресурса, там тоже заебись, на стенку. Конечно, прошу бастер стрелять этого ебучка. Потому что, ребят, я проходил его уже. Почему-то видео не нашел на компьютер своего. Так, ну что, ребята. У нас идет ранчик. Да, и почему-то у меня мышка так вот... Знаете, мышка такая какая-то ключенная, блядь, Знаете, прыгает вот как-то... Ну, дрожит все, короче. Бегает, как бы, знаете, мышка. Я хуй знаю, почему это происходит, но... Окей. Так, что там ранец? Осталось мне одну миссию пройти, одну сука миссию. Как раз у меня одна миссия осталась, чтобы, блядь, ее пройти. Так, 12 опыта дают. Хотя, в принципе, смотрите, я могу на уровень получить еще, на уровень получу, в принципе. Хотя нет, не получу, не получу, ребят, не хватает чуть-чуть там совсем. А, так, следующее видео будет Якудза. прохождение Якуза завтра будет как раз. Выключу. Все, теперь я видео снимаю регулярно, потому что был перерыв огромный просто. ну как огромный, просто этот были дела свои, ребята, поймите просто. А, что мог, то выложил, что не мог, то не выложил. старый видос тут я тоже выкладываю, будет выложил новый. <coughs> да и кстати, у меня хорошая новость для вас есть, ребята. возможно, возможно, если там ничего не случится такого сверхъестественного, потому что бывает такое обычно я буду стримить ребята проводить стримы по рему фейку как я буду качать этот фейк свой прям в стриме ну я хуй знает получится мне это или нет потому что блять у меня вот такие лаги ребята на такие лаги блять даже на видосе бывают такие лаги плюс мышка еще дрожит как то, -то хуйня происходит блять вечно вроде бы как комп ускорил я нормально все работает без лагов, все а так когда снимаешь какие-то лагерь вечно происходит какие-то блять хуйня происходит вечно какая-то так, сокер можно потратить. Нет, не хочу шокер тратить. чего это буду тратить шокер, сейчас пойду и Без сокера. Ну ложка блядь. И все. Так, 3 хватит? Не хватит. 4 поставлю. Так, берем вот так вот. Что за лагерь, ребята? Какие-то лаги происходят, весь не понимаю, что за лаги. 10 хп снял, охуенно. Этот атакер, он него этот то у него. Полуатакер, короче, ну, нормально. Ебать, он как минку подкинул. Надо быстрее проходить, купить уже и все, блять. Что такая хуйня? У меня лагает, ребята. Почему лагает? Я не понимаю, честно говоря. Вот кто-то понимает, объяснить мне, почему полагает? Я тут все что мог сделал, блядь, все что мог. Никогда уже я прыгнул, перестановил для все что мог только сделал, блядь, все лагерь, блядь. Пиздец, просто обидно, как. Так, как мне тут их заловить? Что я тут думаю, блядь? Ну на фугасочку, блядь, там все, чтобы землю рушить еще быстрее. вот и все, блядь. Неплохой урон, в принципе, нанесен. И ресурс выкопал себе. Заебись. Так, просто заебись. <coughs> дальше. Ну, дальше также. С фугасочки тоже уроним их. Так. Сейчас. Берем фугас. И просто уроним. шлюху Я добил его даже опыт заберу, возможно, даже сейчас перейду, а хотя наверное, не перейду, там еще много, ребят, там еще за 2 месяца надо перейти на новый уровень просто. Так, ну и что, ну просто сейчас пока что так. Вот. Все, остался один урон еще нанести ему. У него есть ворот, нет, нет, нет ворота. неплохо так у меня. Зауронил, но это не поможет тебе, чувак. Раз. Два. Все, заебись. Прибор заберу. Все, заебись. Почти что? могу уровень. И сейчас мы главную задачу свою выполним. Потому что у меня была задача купить ранец. Я его покупаю. Заебись. раньше куплен. Вот такие дела, ребята. Уже купил я порты и ранчик, все заявили. Теперь у меня средств больше для перемещения. Осталось купить порты вот такие еще. Ну, в принципе, и все. У меня будет все средства для того, чтобы перемещаться. О, достижение, ну, это блядь. А, так, это надо было что куда-то, блядь. Сюда, по-моему, оставим хотя нет. Гвоздевые, хотя, в принципе, пускали назад Они тут не нужны, в принципе, у Кроме как в арсенале в этом. Я их не буду как, копить там, как некоторые делают. Просто я буду пользоваться ими, когда туда будет полезно короче бывают такие случаи то что гвоздевые полезные, но ну, это редко просто на низких уровнях только так сейчас я как прокачают саклану своему, хотя в принципе смотрите мне туда мой клан даже по сути даже не в топе смотрите какая-то хуйня происходит никита горенко канал не хочет вести в топ, почему я не знаю почему. Дойдем в гости к нему. Множество достижения выполняются и там. Кстати, ребята, у меня сейчас это на основе тоже достижений дохуя стало сейчас, кривя, накопил за эти все дни 500 достижений очков достижений. Поэтому скоро я куплю себе акваланг к потом уже будем копить на магнитстер. Достижения. Я скоро это выложу прохождение после повелитель дух. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписочка на канал. На паблике, кстати, еще в паблике. У меня такой был постик небольшой. Я тут планирую выложить расписание своих видео. То есть когда, какое видео выйдет, потому что многие спрашивают меня, когда будет видео, когда будет видео, блять, я напишу число, точно там и будет. Типа. Дата выхода моих видео следующий короче, вот как-то так примерно будет все. Ну, интересно а пока.